Мой любимый напиток стаколоты, Я не люблю, когда мне надо заметать следы, когда мной управляют стандарты. Красоты не нравится, когда все просто без суеты. Мой любимый напиток стаколоты, может расплавить даже самые сильные льды. Когда внутри все пылает, просто выпей воды. Чтоб внутри расцветали сады. Я так хочу, что. Куда Наш выбор приведет Я так хочу, чтобы внутри Мы парим, молим, что хотим Чтобы мы стали наперед Куда наш выбор приведет Мой любимый город Сюда готова возвращаться, я всегда нигде. Я так не рады, как знакомый. Широте, девленной контрасте, разные масте, люди в нищете, мой любимый цвет белый, как белый листок, все чего-то хотела свернуть. Что так чтобы внутри, мы парил что хотим, чтобы мы знали наперед, куда наш выбор приведет. Я так хочу, чтобы внутри, мы парил что хотим, чтобы мы знали наперед, куда наш выбор приведет.